Как 10 минут на посадку? Mm -hmm. так, у нас <къем> да. Бля, нужно идти. А ты знаешь, какой у нас гейтер? <къем> Нормальный, Димас <къем> пропал. Всем привет, народ. Мы вылетаем в Одессу. Как дела? Такого? Почему не спим в субботу? Так рано утром. Кто ждет в Одессе, кстати? Кто-то есть вообще с Одесса или Одесса спит? Одесса, Мы скоро отправляемся в тур, кстати. Так что ищите в вашем городе. Насчет альбома, кстати. Альбом полностью сольный, ни одной совместки. Я думаю, я достаточно совместных работ выпустил, поэтому сейчас хотелось открыться с новой стороны. И мне так показалось, что это можно сделать только если все треки будут сольными. Ну, как бы, чтобы не разбавлять. Салют, Клауд. Димас ушел куда-то, я не знаю, пропал без вести. Кстати, есть хорошая новость. Альбом э, полностью закончен. Сейчас мы его белым мастерингом Где-то oh. -5. -5? 5? А, в ту сторону, видишь? Опять. Ну, типа, он может быть в самом конце. По-моему, он есть в самом конце. Надо Я как-то, по-моему, повелся you know, над тему. That... А если он не найдет нас? Бля, мы можем в самолете ебать просто вот так, э, типа лайвом, в трансляции с полиции, что ты въебал в самолет из-за того, что сам продолбоегал. Просто даже нельзя отмазаться сказать, что там проблемы какие-то. Что там говорят при отмене концертов? Сейчас 10 Что что ли? Все, ребят, короче, извините, я бегу. Мы опаздываем. Или.. Нет, у нас вообще в любом случае начнут. Ну да. Но лучше, короче. Лучше не рисковать но ну, я, кстати, не вышел с этого, с трансляции. Можно говорить, типа, опаздывать и говорить одновременно не мешают друг другу. Йо-йо, народ, что там, что там? Мы это немножко проебались. Альбом? Скоро, ребят, нет даты у меня альбома, это не все от меня зависит. Во-первых, типа, он еще на мастере, то есть нет у меня финальной, финальной версии на руках, это во-первых. А во-вторых, даже когда она будет, есть же нюансы разные еще. Это же не просто там взять и слить его в интернет. Так, больше делать нельзя. С каким салатом? У меня не было салата, в принципе, сегодня. Салют всем, кто только подключился. Тем временем мы опаздываем на самолет, но уверенно идем. Я надеюсь, что мы успеем. Нам надо в А5. Как вы думаете, он далеко находится? Я не знаю лично. Ребят, я не могу вам сказать, сколько треков в альбоме. то вы увидите, когда он выйдет. Я и так в принципе уже сказал, что он сольный полностью и что он в принципе готов. А вот что-либо кроме этого я вам сообщать сейчас не могу и не буду. Какой это гейт? А опять. Все, мы пришли. Представляете, мы это даже не опоздали, не оказывается. Даже посадка не открылась. Mm -hmm. Я с пацанами отыскием. А Mm. Кстати, насчет Украины. Uh, помимо Киева и Одессы будут города, могу вас уже порадовать. У нас уже есть список. Просто да. пока что их еще не анонсируем, но я думаю, что совсем скоро будет анонс. Потому что часто спрашивают, и, в общем-то, мы скоро к вам приедем. Вдруг я тут пока похожу, а ты я не люблю стоять на месте. Да я думаю, можно присесть где вообще. А ну да, в принципе, все-таки. А давай и туда, есть, с той что, стороны. Что теперь, я сейчас думаю, раз такая очередь, до сих пор наши пересадку, не задержат ли рейс? Ой, бля, ну, ну у нас, кстати, час пересадка, но там, а, причем в этом, в Минске нужно выходить и заходить заново в Объясни причину приезда в Казахстан, спрашивают меня. Ребят, как вы думаете? Но на самом деле, если без шуток, то я, у меня, во-первых, есть родственники из Казахстана, но это такая информация, не связанная вообще никак с моим приездом. А вообще, я, как бы вы же видели, что я приезжаю... Точнее, если вы знаете, что я приезжаю в Казахстан, значит, вы знаете причину. Куда приезжаю, и очень странно спрашивать у меня. Мне так кажется, по мере. Понравилось ли мне в Одессе? Да, мне какой город. Да, мне понравилось в Одессе. Сорян. Если бы мне не понравилось, мы бы туда не ехали третий раз за последние, сколько там, два месяца, нет, три, три месяца, по-моему, или четыре. Хм. Че, кто тобой сегодня смотреть будет? На завтра вылет в москву ранее но я думаю что я буду короче смотреть и сразу же по поеду в аэропорт потому что я думаю что если я лягу спать и проснусь в надежде что я все что типа я не увижу спойлер первее чем я увижу боя мне кажется это наивные какие-то желания потому что в прошлый раз я так сделал по моему когда Макгрегор с этим, с Майвезером был. И первое, что, блядь, я увидел, это поднятую руку. Второе. Димас, эм, я лечу в Одессу. Ты что, трансляцию не смотришь? Это, кстати, не тот Димас, который потерялся. Хотя мы все потеряны немного. За кого болеть буду? Слушай, мне кажется... Позвони Диме, а то он мне звонит, приводит э, мои, мои редкие трансляции. Я видишь кофе выпил, меня на разговоры потянуло. В первый раз, блядь, за все мои трансляции, по-моему. Да, за пускай кого пускай я пускай, не знаю. Я повторюсь. повторюсь, что я просто хочу посмотреть хороший бой, а там мне, в принципе, Да хер знает, короче, я просто хочу посмотреть бой. Красноярск мы уже совсем скоро отправляемся. 11 числа, по-моему. Кстати, нет, я в Красноярске с 10. А 11 у нас концерт. Вот так. Вот этот потерянная душа. Ну, и еще, где ты был? Мы искали тебя. Всем, всем, всем перископом хотел сказать. 500 на кого? На кого поставил? 500 фунтов, да? Я, кстати, тоже хочу поставить. Это, в общем, я не знаю, типа... 500 фунтов это много, Не, не об этом. Я, я, я просто говорю о том, что я хочу поставить. Я думаю, что это звучит как ебучая реклама, блядь. Короче, я не буду это даже называть вслух. Ребят, нет никакой рекламы. Не ставьте эту хуевую тема, Просто смотреть интереснее, конечно же. Таким образом, ну ладно, я не буду себя закапывать дальше. Никогда не ставьте ни на что. Это развод и не слушайте людей, которые вам советуют это делать. Никогда. <звы> что там, что там происходит? У нас, кстати, походу задержали рейс, да? Они там, я видел одного самолета, пропеллер меняют. Да? Ага. Мне кажется, это, там белорусский видишь? флаг был ты просто видишь, справа на крыле. Ты а? никуда не шучу. Летать. А, блядь, ты летать боишься? Я буду... Короче, этот, я не шучу, нет. А? Блять, да. А мы на таком полетим в Одессу. С Минска в Одессу будет самолет с пропеллерами вот этими двумя. Мелкие, это же, да, по-моему. Как и с Риги в этот. Нет? А, с Риги мы летели на пропеллеры. На таких пропеллерах просто я думал, что блядя. В новом альбоме нет фитов, ребята, я это говорил. В сольный полностью. От и дом. Альбом... Ну, ладно, я вам могу раскрыть дату. Вы хотите точно это знать? Димас вот говорить не надо. Димас, если бы я слушал каждый раз, каждый раз, когда что-то там... Э, ладно, ребят, я вам честно скажу. Альбом выходит 23 декабря. 23 декабря выйдет альбом. Перед туром я выпущу, выпущу э, типа, этот, как сказать... Короче, типа, ну, сниппета, ну, там будет все по красоте сделано. Там будет нарезочка. Мясная. Не, мясная в плане того, что там будет самый жир из всех треков. Вот. 23 декабря альбом Great Depression. Во всех, э, на всех платформах. Я просто немножко сейчас там на ставочках проиграл. Пока мне не до альбома. Я поеду сейчас с это шампиньоны собирать. На ферму устроили тур, конечно, будет, ребят. Вы, вы, вот вы вот смотрите, вот ты, кто что-то там М 2 Два Р три Р. Ты спрашиваешь, будет ли у меня тур весной, но ты же у меня в Инстаграме сейчас сидишь. Если ты посмотришь по то ты увидишь список городов. Нет, 20 декабря слишком рано. 23 декабря. У меня есть причина, почему именно в эту дату выйдет альбом. Это важная дата для меня, братан. Я на твоем месте так не смеялся бы, потому что ты сейчас переходишь на личное. Сургут? Да, я приеду. 24 в Не, в Сургут я в Сургут, блядь. В Сургут я приеду навстречу однокласника. Я ж там школу заканчивал. В Могилев не успеваем. Мы хотели сейчас в Минске, короче, остановиться не... ненадолго, но. В Могилеве в, в танковых войсках, блядь. Ну, в тоже, а, Верно. Верно. Верно. Во Владике обязательно прилечу, да, только чуть позже. Мы были у вас, э когда мы были, в, там, в мае, в, в... да? А, я траванулся еще тогда в Москве, пиздец. А еще э Владик, типа, крутой концерт, крутой город, но это единственный город за все, ну, за все мое небольшое время э туров и гастролирования, не люблю, кстати, слово гастролику, это старческое, э где попался долбоеб когда я шел на сцену, когда у меня комплект был с помнишь, а, в толпе. Хотел, э, ну хотел, что, хотел, типа того, да, да. который хотел выяснить отношения, да, странная хуйня. Ребят, если вы приходите на концерты и, блядь, творите какую-то дикую хуйню, сидите дома, а? Я не знаю, ебаните Оксаноксу. Успокойтесь, короче, вот что я имел в виду. А не надо в Караганду, да, приеду. Вот, кстати, все, кто спрашивает по поводу городов, типа, как уточнять, точно ли я в них приеду. Естественно, я в них точно приеду, если это написано от моего же лица. То есть странно, если бы я промучил. Даже я их особо-то и не промучу, но типа, точнее, как хотелось бы, я выставляю, в принципе, и все. Но если вы видите это у меня на странице, значит, естественно, я туда еду. Да, Грюк, салют, кстати, мне вчера э, Даник говорил, что ты приедешь, получается, да, ты будешь в Питере, да, и приедешь на московский, офигенно, очень круто, обязательно, обязательно слоимся И затусим, потому что я в Москве буду, по-моему, два или три даже дня Почему нет саранска Потому что он был весной Я так и знал, что на этот комментарий отреагируешь. Салют всем. А, люди еще не двигаются. Но, кстати, на самом деле у нас действительно задержка. Приеду ли я в Черновцы? Я не знаю, пока же запросов не было. Но, опять же, вот я повторюсь для тех, кто, может, не, слуш... не слышал. Скоро будут новые анонсы городов на Украине, потому что... Запросов было много, а мы просто у нас возможности из-за времени не было приехать. Но сейчас мы, я, я бы не сказал, что она сейчас появилась, но мы просто, по-моему, через себя перешли, и до конца этого года мы приедем в еще два города на Украине. Заместо того, чтобы отходить от тура, получается, у нас там, по-моему, недельный отдых был запланирован, а я решил поехать на Украину, так что будем там какого у тебя цвета глаза зеленого но у меня не меняется кто-то пишет хуёвый вискарь как и твоя инста интересно причем здесь вискарь но те кто но те кто пиздят на вискарь я их блокирую как заблокировать этого человека на виске нельзя пиздить а как его заблокирует я, я типа напишу, что это был типа этот как... Абьюзив эм, контент, как по-русски? Написано мне по-русски? Нет, нет. Короче, задевает чувство... Ну, типа того, висит, я от слова не говорил, если меня теперь... Будет. Йо, я вернулся. Что там, ребят? Будет ли когда-нибудь в виде отчет с тура? Ну, тур еще не начался, так что я думаю, что будет, да. В Одессе будем ли летом 2019? -го? Ну, я почти уверен, что будем. Главное, чтобы все нормально было до лета 2019. Просто в мире, чтобы не кто ничего не ебанул, а то что мне кажется, что все катится в какой-то В Хабаровске я был э -э после Владика весной. В <coughs> следующий раз прилетим, я думаю. Ну, опять же весной, точнее. не думаю, а точно. что у меня с микрофоном было на констракте. Самый част... Один из самых часто задаваемых вопросов. Ребят, микрофон... Короче, так получилось, что один из звукоинженеров перепутал микрофон, и вы сами видели результат. Но на самом-то деле, эм, как бы ситуация неприятная, но зато я видел максимальную отдачу от толпы, которую, в принципе, я даже не ожидал в подобной ситуации. И я со сцены слышал свой парт, просто как будто я его читал сам. Ну и плюс в комментах все писали об этом Так что, типа, не скажу, что я пиздец как расстроен, хотя, хотя естественно, хотелось бы избежать таких моментов в будущем. Начинается, да? Mm -hmm. nice Насчет того, что я не пел не под фанеру, я никогда... В... Ну, э, нет, да, никогда я не пел. Нет, под фанеру вообще, в принципе, никогда не пел. А, а сейчас, типа, я пытаюсь избавиться максимально от э, даже каких-то вспомогательных бэков, если мы не говорим, конечно, о припеве, но э, мне, мне нравится выступать самому без там, бэк МС и так далее, поэтому, естественно, это не всегда возможно. Вот, но в целом Мне кажется, выступать под плюс это такое Я сам даже заметил что вот, когда Чем меньше я стал э, оставлять какие то вспомогательных э, моментов на битах во время лайвов, тем больше я сам этим кайфу кайфую. Что про Саратов именно спрашивать? Если когда мы приедем, то у нас, по-моему, этом... у нас же в этом туре есть Саратов? Ну, да. Можете... Нет? Как нет? Весной? В транзите он был, значит, он в этом есть. А, его просто нет? А, окей, ребят, ребят значит, типа, ну... Это, естественно, все продуманная акция, и... Я, естественно, знал, что его нету, но он скоро будет. Вот так я вам отвечу. В Волгоград мы едем, да. Когда же эти в полта, видимо, тебя спрашивают? Серьезно? Скажи всем, этот парень из Полта вы знаете? Вот все узнали. А представь мне, мне нужно еще и общаться. Ужасно. На самом деле у меня в первый раз получился быть какой-то диалог слэш монолог. 463, летающий... А там люди еще не закончились? Выходы а ноль Приготовьте, пожалуйста, паспорт и посадочный талон. Желаем вам приятного полета. Кто я? Димас, как, ты как мой учитель Я хотел бы тебя поздравить Димас меня многому научил на самом деле Вот в первый раз я скрутился Мне кажется, благодаря Димасу И не только, ребят У нас дисциплина была лютая Помнишь, как я один раз постригаться пошел В детстве Я, конечно, упу упущу но когда я встал с кресла, я уже я уже был не тем человеком. Ребят, это все. Короче, я не хочу опоздать на самолет, иначе все одесситы обидятся. И мне самому будет неудобно. Ну а куда мы же летим? Туда? Вот, в общем, это. Всем. А, что? Сейчас, секунд. Короче, ребят, последние вам слова, наставления от меня. <coughs> Все посещайте сайт markultour.com, следите за обновлениями города, в которые мы попадаем, ждите альбом, который уже на мастеринге. И э, повторюсь еще раз, будут добавляться города скоро. Всем пока, мы летим дальше.